Добрый день, дорогие друзья и гости моего канала YouTube. Сегодня я вам расскажу, как и где взять реферальную ссылку для регистрации ваших будущих партнеров в свою команду. Хочу напомнить, что реферальная ссылка – это личная ваша ссылка с конкретным вашим номером, который привязан к вашей личной странице. Проходя регистрацию именно по вашей личной реферальной ссылке, Человек, да, предполагаемый партнер, консультант будет зарегистрирован лично к вам в вашу первую линию. Итак, нажимаем, заходим в свой личный кабинет, нажимаем Мой бизнес, рекрутирование, виджеты для рекрутирования. Если у вас есть свой собственный сайт, то вы можете скопировать а, данную ссылочку, вот эту вот, да, ставить ее в свой сайт, и у вас а, будет очень красивая форма регистрации а, с вашим а, конкретным реферальным номером, да, то есть человек, с ваш, попадая на ваш сайт, будет регистрироваться именно в вашу первую линию, в вашу команду. Если же вы даете свои ссылочки, а, допустим, в социальных сетях, нажимаем социальные сети. И вот она, ваша реферальная ссылка. Вот, вот это ваш кон номер консультанта. Обращаю ваше внимание. То есть должен стоять на конце ваш номер консультанта. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Скопируем ссылку. Предположим, что мы дали эту ссылочку новому э, человеку. И он по ней прошел. Что же конкретно у него открывается? Присоединяйтесь к Арифлейм. Да? Открывается регистрационная форма, email, пароль, персональные данные. И внимательно смотрите. Завершение регистрации, номер э, спонсора, то есть ваш личный номер, уже автоматически будет сюда внесен. И в принципе его не нужно будет менять. То есть человек запол заполняет все э, пустые данные, да, и. Нажимает «Я прочитал» и «Зарегистрироваться». Все, он автоматически попадает в вашу структуру, в вашу первую линию. Вот таким образом, абсолютно безопасно, вы можете давать свои ссылочки. Предварительно предлагаю вам их сократить через, допустим, Google сократитель или сокращение ВК, да, чтобы она ну, смотрелась более компактно. И таким образом работать со своими будущими партнерами. Если мое видео для вас было полезно, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И, конечно же, жду вас в своей команде. Моя реферальная ссылка находится под этим видео. До новых встреч. С вами была Екатерина Клопенко.